Каждый из нас создан для кого-то. Нет идеальных людей, но есть очень-очень нужные, просто необходимые кому-то. И даже если ты считаешь себя не очень красивым, умным или талантливым, всегда найдется тот, кто полюбит тебя. За то, что ты такой веселый, неунывающий, искренний, смелый, добрый, и верный, за то, что с тобой надежно и спокойно, или наоборот, как на вулкане, полюби за твою улыбку и замечательные ямочки на щеках, за твой голос и смех, за то, что не боишься оказаться глупым и смешным, за твою раскованность или наоборот, такую забавную стеснительность, за то, как ты разговариваешь, ешь и спишь за то, что ты такой хороший, за то, что ты просто есть.